Спасибо огромное, что ответнулись на наше приглашение осветить более подробную ситуацию, которая так немножко взбудораживала Харьков. Сегодня мы узнаем подробности о ситуации, в результате которой разоблачили точку продажи наркотиков в Харькове. Итак, сегодня у нас Вячеслав Туда, гражданский активист и волонтер известный, Сергей Тимохин, представитель гражданского.. Общественная организации «Схидный корпус» и Валентин Быстриченко, грамматика «Барта Харки». Вопросы основные, почему гражданское общество, а не правоохранительные органы, занимаются борьбой с наукотарболгией в городе, и, и правомерными ли является применение оружия представителями артангового агентства в ситуации, которая произошла. Мы э, решили сначала выслушать вас, э, те, кто принимал непосредственное участие в том, что происходило, поскольку э, ну, город на это... Обратил внимание, и ну, это, в общем-то, было заметно, поскольку, я так понимаю, проехались там довольно прилично, да? По Заметно все это было. Ну, а потом уже брать комментарии правоохранительных органов, потому что они у них есть сомнения. Вячеслав, наверное, первый этап вы? Ну, наверное, первый Валентин Валентина так как он первый оказался на месте происшествия. А если можно луководчик? Спасибо. Спасибо. да все? Я Сотруды, да. Подъехать вы поезжали. разошлись. Вы не стреляем. Христос Оскрись. Оскрись, не Димите, я что могу сказать. Я там очутился, скажімо так, чисто випадковым, но, не випадковые. Я хочу наголосить на одном. Первое. Сейчас идет война. Если кто-то не осведомлено, там стояли очи, там людей предаеки делались стрим, ну что ж, тоді давайте разом видимо на Донбас, базе посмотрим, что там происходит. І И второй момент. Сейчас в місті є просто дуже закон. Переходу кірковості в якості. Якщо громада чи взагалі ну, я не знаю будь яка людина, вона буде дозволяти, щоб маленькі правопорушення будуть відбуватися без покарань, так? то тоді ці правопорушення вони потім порастуть в якість війни, то що ми бачимо в Донбасе. Тому мне очень радовала активная позиция громади до этих питань: В вопросах с наркома, с торговлей, с агентствами нерухомостей, с квартирами, которые, здаються біженцям, и все иное. И что самое интересное, что все эти точки, которые я сейчас услышал, их Агенція Агентство та и Безпека. Так вам назвать mm -hmm. І И это мне больше интересно, что на все эти моменты, где есть такие ну, законные злочины, та? Выезжает самая охранная агенция. То вопрос у меня, во-первых, это охранная агенция. Что она охраняет? Если она охраняет, то не вижу охранную агенцию охранять продуктовые киоски. Да? Что она там охраняет? А вы а сидите киоски или выручка? Ну, это уже иное вопрос. Я думаю, что СБУ и Вест в этом разберутся однозначно. Если нет, тогда журналисты все включатся. Я вам пишу, что я с этим младшими. 21-30 приблизительно. Мы проходили по заиконов на площади Свободы, там, там хрест стоят и так далее. О, и мы видим, что там ягалки та машины. Мы подошли туды и видим такую картину. Хлопцы с охраной и безопасностью. Они стоят, лежат, хлопцы, которых я знаю. Там мы с ними на акциях бачились. Я их видел ну, несколько раз и где-то десятки раз, по охороні кордону, по тому, что мы хапали копа и так далее. Деяких из них начинают просто И Будете наступать ногами на обличие, в берцах, охрана ОМСП, обшукувати. Они не имеют права этого делать. И когда мы уже увидели, что их реально бьют, и получается, как они лежали внизу, эта охрана ОМСП уже надеяла на их наручники, и вони били, реально били, получается, били ногами, то, что я и били руками по обличию. Вот, эти свидетельства я продал милицию, лицию, да, то я сидел э, потом тому правопорушению, что это превышение э, полноваженности этой агенции. Э, это первый момент. Второй э, момент. Э, люди навколо, было навколо много людей, и люди начали жеребнуть, что за хрень, да, что в Украине бывает, что людей просто так, ни за что, ни про что, поклали на землю та и пошли там бить и так далее, да, и обшуговать. И они не имеют этого права. Вот, и люди уже втру втрутились, все, и когда люди уже начали встречаться, те э, охранные агенции, они просто, ну, трошки, там, я так понимаю, забоялись просто реакции людей. Все, и тогда уже их взвернили, да, и тогда уже приехали э, сборщики, э, миллионеры и пошли уже обеспечиваться с э, этого питания. Вот, все, что я бачил сегодня ночью. Потом мы отъехали, и повернулся на где-то там, через 2 часа, там, э, побачил, что все уже, скажем так, все уже закинчилось, все уже разъезжаются по домам. Это было приблизительно 12 часов, все. Все, что меньше, это было право, э, право коржения, а вот этой охраны агенции, э, то, что они перевищили свои повиновения, и они реально э, своими бьерзами, э, руками не было людей. Все. И это ну, просто, э, это для меня это ну, просто нонсенс. Вот а, так И еще раз повторюсь, як представник активной части громады, да, та э, что, якщо по карному кодексу, да, если правоохранители, милиция, наверное, часть они не могут выполнять по каким-то причинам свою функцию, и вообще вот, что в целом если человек не отвечают, а просто спостергают, он является есть Все. Звонишь. Да, с пеugeot И это поедает, виновно законом. И то, что люди реагируют да, люди реагуют на правопорушения, на продаж наркоты, да, когда вырезают зеленые на коли вирізають зелені насадження в центре Харькова, в третьем, получается, реагируют на всей несправедливости в агентстве нерухомости. Когда приезжают беженцы, там люди кидают на гроши. Да? То, что громады реагируют, это, ну, я не знаю, это очень большая поддяга тем людям, потому что они было в Все. Валентин, да. били людей именно представители охранного агентства. Да, и еще я очень интересно, кроме охраны, так, были, получается, представники... Милиции отлавливали? Нет, милиции отлавливали. Не я точно не помню сейчас, но 100 милиция 100% в, в том эпизоде, она даже не принимала участие, там не было. Если правильно помню, ну, саме представники охраны генезиса. И был один хлопец, где-то он на камерах. Ирзот Олександр, он из какого-то клуба, он спортсмен. И он тоже бил хлопцев. Причем он был очень техничным, и он, мне бы до хлопца, к хлопцам, которые помогли, и очень технично бил. То можно просто ну, отличить на удар та, у спортсмена. И мы до сих пор знаем, кто это такой. я знаю, что на видео он зазнятий. Олександр, вы на журналистов потом очень неадекватно реагировали. Когда не сказали, кто такой, скажите, пожалуйста? Он так что-то там, а, а, на журналистов, я знаю, кипило, реагировал неадекватно. Я думаю, что те люди, которые его снимали, они ну, тут есть. Так что если информация, как его звали, то Олександр, пожалуйста, скажите. Это просто интересно. Он подал какие-то посвящения народного дружинника. Он кричал, про то, что скоро не будет ни милиции, ни СБУ, будет только народная дружина. Ему так очень интересно потом, а кто ты такой? Ты гепу любишь, там ты болеваешь, и я его уважаю. И тут ему все кто я, кто там. Ну, Сергей, так. сегодня должен был быть Олег Ширяев, комбат с корпуса. Ну, я так понимаю, вы можете прокомментировать ситуацию именно со стороны с корпуса? Ну, поскольку Олег сейчас командировки не мог присутствовать. Я, конечно, скажем так, я от гражданского каравана. Опять-таки, будем перерывы фактами, да, я там не присутствовал. Вот, поэтому могу сказать следующее. Если граждане своей страны, харьковчане, украинцы, хотят видеть свою страну в город чистым, в этом нет ничего плохого. Ну, скажем так, это абсолютно нормальное желание каждого человека. У нас у всех есть дети, у нас у всех соседей, мы хотим жить в чистом городе. Опять как же, если мы не любили право нарушения, то действительно люди выехали на патрулирование города. Представители схитного корпуса выехали ну, на который... Там, возможно, были представители схитного корпуса. Uh -huh. Опять-таки, почему? Потому что, ну, можно быть филатериалистом, одновременно заниматься там секцией, там, фехтовок, пословно говоря, да? А, давайте, какой ящер, я там не присутствовал, я не видел, не могу сказать, кто-то был в схитном корпусе. Даже если они там были, это позиция активная, какого гражданина. То есть, если человек там присутствовал, да, допустим, и выполнял какие-то действия, оценку не сможет дать в суд. Но мы, как очистить, можем сказать, что если люди увидели право на нарушения, да. У опять-таки, местами тоже сказаны руки, скажем так. Почему? Потому что все эти же прекурсоры, все эти препараты спасения и все прочее, это, они тоже правильно по химикаминаком защитяются. Это запрещенный препарат, мы, скажем, разрешим следующий, пятый, десятый. Возможно, опять-таки, милиция занята там безопасностью города. Я не обвиняю сейчас никого. Да? А вот, возможно, руки не доходят, не спорят. Если активисты видят это дело, они могут на это реагировать, и должны на это реагировать. Это правильная позиция. Да, опять-таки вернемся в охрану, там и безопасность, да, она может охранять киоски. Я тоже никого не вижу. Может охранять Киевский, но устраивать стрельбу в центре города, да, допустим, и потом вы избиваете, поведетесь граждан. Ну, я считаю, это перебор. И с этим надо разбираться. опять должен разбираться, я не хочу никого обнять, но я вижу такую позицию. Вы можете охранять кого угодно и как угодно, да, вы заключаете договор, охрану и все прочее, но не превышать свои полномочия. То же самое, как и активистов. Вы что на патрульгирование? Вы увидели какое-то правонарушение, да, вы можете допустим, гражданское задержание, что-то еще, но вы не должны никого избивать, вы не должны, допустим, какие-то там причинять так, телесные или там, допустим, материальный ущерб в данном случае, да? То что ребята сделали, да, допустим, они увидели такую ситуацию, за ними все сначала погоня пошла, да. Одна что спровоцировало мужчина. погоню и да. стрельбу? Да, ребята начали с места. Было вызвано охранная агентство, как я понимаю. Да, а вот, не понятно, что за люди, как они садятся. Ребята, они просто они видят свою машину, поджимают, за ними одна машина, вторая машина. Да, принято было решение и правильное решение ехать э -э, в место блюдное, да, где есть камеры, в том числе веб-камеры стоят на площади. То есть обратите опять-таки внимание, никто не пытался прятаться там где-то в подвал, разбираться. Убегать не Да, задача была донести до сидела до общественности, это было я на площадь Ребята прорвались в городе прорвались на площадь, приехали в Москву, приехали, там и там остановились. А вот. Почему? Потому что если бы это происходило в темной перелоке, я не знаю, что было бы с ними, на самом деле, что мы могли сделать, то же самое. Охрана, опять, таки не буду делать, ну это мониторный слой, да, мы не будем их озвучивать, ну просто так, для разобраться. Поэтому все, что произошло, я считаю, надо разбираться, надо смотреть, и кто превысил полномочия, кто поступил неправильно, почему так. Для этого здесь и собрались. Вячеслав, Ваши комментарии. Ребята, в принципе, сказали, основной момент, что было сделано, Я тоже считаю, что то, что сделали эти ребята, они просто красавцы. Я считаю, что если бы все общество, основная масса общества была настолько активная то даже мыслей не было да, у этих всех преступных э, махинаций, да, ну, преступных схем. Это наркотики, правительство недвижимости, э, агентство по сдаче жилья в наем и так далее и тому подобное. Если бы были очень много активных позиций, да, то никто бы даже в Харькове не думал о том, чтобы устраивать здесь наркопритоны. Причем эти наркопритоны действуют. Ну, вообще без прикрытия, да, ну, как бы, И не смотрят на паспорт, сколько там ребенку лет, да, образно, да? Дети по 14 лет, они, они уже есть куча наркозависимых, это так называется. То, что это говорят, что это не наркотики, а психотропные вещества, ну, давайте так, нас приравняли димедрол к наркотическим средству, да? которые все мы из вас вот, прекрасно, да, куда раз в жизни ну, употребляли, да, там, от температуры ребенку сбиваем, это, это наркотик, да? А психотропные вещества, которые вызывают смерть, это не наркотик, ну, это ненормальный, просто вот, вот что нужно менять, да? То, что говорят, что они там ворвались, э, вот расскажу, как было, потому что, ну, с первых уст я все это услышал, я не присутствовал сам там что сделали сначала контрольную закупку, убедиться, что это не, ну, чтобы не ошибиться, что это конкретно киос, который продает и, там спайс, там марку. Ну и спайсы, наверное, тоже были. Ребята сделали зак закупку полтора килограмма макового зерна, пропитанного каким-то веществом, психотропными веществами, и дают сразу по растворителя. Да? Вот, э э растворитель, кстати, у нас еще и остался, потому что мы это не жесткие. Да, Мешок, овощной киоск торгует маковым зерном и в придачу по умолчанию дает литр растворителя. Ну, интересно, конечно, в Овощами, бабушкиных пирожков. Да, интересно. Вот, когда они грузились, увидели охранное агентство, меня нам набрало активистов, что мне делать? Я говорю, давай гоните на площадь, на центральную площадь палатки, да. Там ну, уже озвучено было, что там есть камеры, да, и мы туда, ну, как бы, я тоже туда выйду, ну, подтянем туда общественность. Если бы, да, они могли, ну, представляете, да, что такое там два охранника или четыре, не знаю, сколько их там сидит, и, в принципе, силы у них тогда на тот момент были равны, они могли там остановиться и образно выяснить все отношения, ну, с этими охранниками. Да? Но мы хотели создать прецедент, чтобы на него обратила внимание милиция. Потому что э, э, это уже не первый киос, который, ну, который они делают контрольные закупки и сжигают наркотики. Они не за, заметили, не забирают ни деньги, ничего. Они вносят наркотики, обливают растворители и поджигают. Вот все, вот что они делают. Или с пальца там поджигают но вот, сделали там точку да? через два дня на этом же месте по той же самой схеме эта точка работает и это не одиночный случай это именно системную за три дня точка полностью возобновляется и опять открывается та же самая торговля поэтому мы хотели обратить на это внимание общественности и милиции было принято решение ребятам ехать не сразу в райотдел или сжигать потому что я говорю, что не надо, давайте отвезем в райотдел, а ехать на площадь и там уже ну, вести все эти разбирательства. По дороге на площадь, думайте, да, их преследовало уже в конце на площади 6 машин. Все охранное агентство. Охранное агентство ну вот ППСники к ним подключились возле оперного театра. Вот это вот маршрут, на мы уже решили доехать, ну, чтобы под камерой попасть. И туда просто были приглашены и журналисты. Так. По дороге в центре города, да, в э, выходной день, вечером, когда везде гуляют э, дети, мамы с колясками, они устроили перестрелку. То есть, ну, они не, перестрелку, не, а стрельбу, не перестрелку, а стрельбу, не перестрелку, потому что никто от них не отбивался, да. А выпущено было, ну, я думаю, порядка 10 магазинов, потому что только э, попадание было порядка 12 или 13 попаданий. Стреляли они какими-то специальными э, резиновыми пулями, да, то есть это не была пневматика, как там пишут, да, и это есть баллистическое заключение о том, что это резиновые пули, пистолет, да, травмат. Этот травмат прошивает, себе, он прошивает лобовое стекло. Ну, что он может сделать с организмом? Попробуйте разбить лобовое стекло. Ну, это очень тяжело сделать, да? Он прошивает металл машины, да? и выходит еще в салон. Вот представляете, если бы вдруг кого-то попали? А если бы это попали не в машине, да, там какие, как говорят, что они хулиганы, да? А представьте, идет мама с ребенком, и эта пуля залетает в коляску. То есть превышение полномочий. Охранного это так называемое агентство, которое крышует весь э, нелегальный бизнес в городе Харькове. Сто да? Потому что охранник, я не знаю, для чего вообще ему травмат, потому что у него нет э, статей применения для охранного агентства. Там, только когда ему угроза жизни именно его. Но при погоне, да, когда ты догоняешь, угрозы жизни у тебя никакой нет. Это сто процентов. Ну и по дороге да, из-за своего непрофессионализма, Потому что тот человек, который просто сидел в преследуемом машине, он права получил три недели назад. Вы представляете, как он ехал? У него машина, ну, она быстрее, чем 80 км вообще не едет. И при этом его преследователи умудрились два раза попасть в аварию. Понимаете? Которые пострадали посторонние автомобили наших мирных раб. Вот это вот то, что они натворили на протяжении 15 минут в городе Харьков. И скажите, давайте теперь... Вот наркотики, да, и вот это агентство, которое крышует эти наркотики, которое вот такой беспредел устраивает на улицах города Харькова. Я настаиваю на лице на решение лицензии этого охранного агентства. И э, с... были сняты побои, средней степени тяжести побою этих активистов, да, и они тоже будут направлять в суд, э, в милицию, об открытии криминального проваджения по поводу избиения, превышения полномочий этого охранного агентства. Вопрос еще вот какой. На видео, на, в ролике накипело, есть э, ощущение, что милиция была, в то время, видимо, это уже было последствия избиения, журналисты успели к моменту, когда как раз уже закончилась непосредственно драма, но милиция активного участия в инциденте не принимала. Смотрите, по поводу милиции, я тоже понимаю прекрасную милицию, когда в центре города, да, когда у нас антитеррористическая операция, кладут каких-то молодых спортивного телосложения парней лицом в асфальт, я бы тоже, как бы, ну, не разобравшись, да, не вмешивался, потому что, ну, как бы, на сторону именно этих ребят, которых положили, как написали, мордая в асфальт, да, ну, может, это действительно какая-то группа российских э, террористов. Правильно? Поэтому, когда когда, было разоб... когда они разобрались, милиция, да, она сразу же э, пресекла все, э, все попытки так называемого охранного агентства к беспределу и ну, отпустила ребят. А? Причем э, э, ну, полностью не, при, ну, не предъявили никаких обвинений, потому что я и, вот просто... Э, отношения милиционеров к этому, к этому всему просто как как граждан украины как просто простых людей по совести вот просто подходили да генералы полковники там э, ну как бы вся верхушка города харькова вот сжали крепко руку этим пацанам говорю, блин пацаны спасибо просто спасибо человеческое спасибо потому что у нас руки связаны давайте. и понимаете вот хочется вот обратиться к тем людям от которого зависит это чтобы развязали руки милиции да? Чтобы вот такого беспредела в городе Хай не было. Вопросы? У, У меня один вопрос вы вообще откуда узнали о киоске, собственно, как вы проверяли, его не проверяли. А потом звонили ли вы, сообщали милицию о том, что действительно этот киоск, ну, то есть, были попытки, да, позвонить в милицию и сказать, что вот. Есть киоск, который торгует наркотическими да, веществами. И э, почему не позвонили на тот момент, когда, собственно, вы уже активисты? Кто, что за активисты были? Потому что пишут разные информации, Громадский квартос, корпус, э, еще разные организации. Есть ли у вас полномочия, собственно, на то, что таким образом бороться с преступностью? И будет ли это означать, что, собственно, э, вы будете дальше таким образом? Накрывать, скажем так, да, и, и тогда... так далее. накрывать? <связывая> Накрывают противоправные какие-то действия. Мы их пресекаем. Мы не накрываем, мы пресекаем да, противоправные да, действия. Да, Потому что есть пятая статья э, Конституции. Конституции да. Да. Что народ это... Единственного аппарата, в Украине единород. Единственного Ну, вот скажем так, для примера. Маленький да. пример, возьмем, на, на торговлю бензина. Да? Конфрата, да, незаконная торговля вы думаете, не было обращений по торговле бензина? Да, простой пример. Ее все видят. Любой гражданин может видеть у себя во дворе, на трассе, где угодно. Да, в, ну, само собой не установленных местах, это по таксистным я не буду рассказывать всего больше. Возвращаясь к тому же сильному вопросу. У нас уже были вот здесь ребята, которые, в частности, задержали. Ну как задержали? То есть микроавтобус, перевозящий, допустим, в Тарис пластмасса большое количество топлива. Да, было вызвано милиция. Ну опять-таки, возвращается милиция, милиции. А смотрите, у них нет закона, запрещающего перевозить топливо да, принабил, но Ну, был составлен какой-то небольшой там протокол на незначительную сумму, да, потому что как бы непонятно происхождение бензина, оно переводится в неправильное пластмассовую таре, как бы не так, как оно должно перевозиться. Но гражданин имеет право перевозить топливо, на самом деле. То же самое с этими существами. По документам, то возможно, все будет ровно, еще раз. Законодательство таким образом, что препараты, почему, да, прекурсоры, да, какие-то растворители, допустим, какие-то там 647 и прочее, являются у нас тоже запрещены. их продавать нельзя даже в госмазе. Раслонно говоря. Правильно, допустим? То есть по базе вот это дело подвести должны работать, может быть, адвокаты, юристы, милиция. Еще раз, милиция работает в строго в рамках закона, как и даже быть строго в разных законах. Но если против, скажем так, гражданина. Вы возьмите свою ситуацию. Вы сейчас идете по улице, ну, не дай Боже, там, взломает, но гетотически. Любой гражданин идет по улице. Видит какой то право нарушение. Ну, возможно, это... Ограбление там, на улице, в которое вы можете реально помочь, то есть не рискуя ест может быть в своей жизни, да? То есть задержать преступника или хотя это там сообщить. То есть пока будете набирать телефонную трубку в милицию, вы знаете, там в каком то переулке, там женщина носила, грабит что-то еще больше. Да, это правильная позиция, да? То есть вы можете пойти домой, набрать, так сказать, снять это на видео, телефон, выложить потом в YouTube. Это тоже позиция. Я никого не обвиняю, это решение каждого. Но если люди видят, это правонарушение И э, поступают ответственно, да, пытаются их пресечь. Давайте разбираться про плохо это или хорошо. Вот здесь, Нет, по поводу обращений было, да, вызвали, я и послали, и сами накрывали точки, и вызывали туда наряды. Это было, поверьте, неоднократно, много-много-много-много раз. Это еще с осени тянется, понимаете? Реакции ноль. Точка закрылась, милиция там составила какие-то протоколы свои. На том же месте, где она составляла протоколы, через два дня она работает. Все, понимаете? Было это, и не раз это было. Да постоянно, на вопрос к милиционерам, почему это происходит, у нас нет правовой базы это пресечь. Понимаете? А откуда у вас Девушка! Чуть-чуть ну, оглянитесь, нет. вот так это Вы хотите, вот мы сейчас с вами выйдем. Пойдем на какой-то базар, да, ну вот на да, героев туда поехали. Мы просто, я не знаю вообще ничего, да, мы просто будем ходить по рядам с киосками и мы сто процентов найдем. Мы просто поедем на э -э блокбазу, накрытый рынок, и там в каждый стар второй даджик или не знаю по национальности, с подполы продает мать-растворитель спайсы. понимаете? Все об этом знают, все об этом знают, понимаете, каждый милиционер об этом знает. А что значит найдем? Вы будете спрашивать в окошко Да, можно просто подходить, тупо я сам делал контрольные закупки. Подходишь, дайте мне там спайсово. А тебе еще предлагают на выбор каких там спальцев? Есть какие там Голландия, там, Германия ну какие-то там в честь стран каких-то названы. Да, Бразилия вопрос, конечно, еще внешности человека, желательно иметь внешность, ну, ну я так, подхожу. тяжелее, да. Тяжелее. Потому что определенные люди, определенные наружности, скажем так, по ним тоже видно, когда идет движение. на самом деле по поводу внешнего обида, да, мы когда приехали и ждали милиционеров, что вы говорите, вызывали милицию то за то время, когда мы ждали, наверное, это было около часа, ну, порядка 100 человек подходило, да, вот, смотрела что закрыто и уходило. И поверьте, там были очень обеспеченные люди, очень интеллигентные люди. Были там, как говорят, и ботаны. И ну, вот, понимаете, от наркоманов до ботана там все свои населения присутствуют вот в этом потреблении. Я, знаете, когда поставил этот час, мне страшно стало, что такое количество людей на одной точке в час, Покупают специи, а их по городу десятки, если не сотни. Дайте ты слово. Да, потом. А, да, слово. Я хотел бы создать, я просто задать, но нужно уже просто ему мать. Удивись. Мы сейчас раз а -а -а. Мы вот такие вот штуки, да, вот. А, Мы все говорим про маслаки, Это да? все маслаки. Основная причина, на не повод, на полет громады, там вот часть, ну, частные громады. Это то, что нам по барабану, что происходит навколо, это первый момент. Да, Само поэтому появляются такие вопросы, а где вы там нашли, то все. И второй момент, смотрите, у нас есть реально соревнования северных в городе Харкове. Та цемерия. Что самое интересное? Очень много, на самом деле, очень много справ, которые сейчас происходят по місту. Они выбывают с такой одногласной да? домовностью с Мерией. А что Мерия это кришит, что у нас это продвигает. Я вам дуже, очень-очень дуже просто поясню. Смотрите, первый пункт спіл дерев. Это уже не первый. Лесопар сейчас проїжджають от нормальных здоровых дерев. Да, его сейчас пролежают. По закону. По закону да? У них есть подробные акты. И это сделать, как-то их там выиграть, невозможно. Милиция, я думаю, вы сами знаете, сколько она едет на выгод. Знаете, что ну, в наилучшем случае она придет через полчаса. Это не лучший пример. Слава Богу, что у нас есть связь уже с патриотическими миллионерами. И мы ми можем потом сказать, пожалуйста, это требует много, требует отправить машину и машина убежать истребнее. Но все одно, эта проблема есть. И второй момент. Ну, мы ми ми живем в реальном мире. Мы видим, что есть нормальные патриотические миллионеры. Слава Богу, что такие люди есть. Такие в милиции, адекватные люди, которые все равно хотят это, которые в этом участвуют. И про это тоже нужно учат. Третий момент, давайте, когда мы там, говорим там, про милицию, какая реакция милиции. Вот вы знаете, от, взагалі, там, журналисты, и так далее. Дороге, все журналисты, мы запрошиваем на вот эти акции по деревам, по выстрелу тварин, да? протизаконам, понимаете? Да? По наркоточкам. Давайте просто разом все сделаем. От просто покажем громаде, что выпускается в парке, От реально. Все, не проблема. Только давайте подумаем, что нормально все сделаем. И это только начало. И третье, у меня очень просто вопрос. Я думаю, вы знаете, что мы ввешали прапор на НИКО, да? на, на, на Магдане Конституции. Его сняли, комунальщики. Почему с Уявите себе, зелен буд. ті, что вырезают зеленые деревья. И ночью. Дивите, а чего они сняли? А они сняли его официально. Они очищали памятник от бруду. Уявите себе, да, прапор Украины – то бруд. Стряжки в да, у, у, у кольорах. Прапор Украины – это бруд. И это только маленький момент. Вы все знаете прекрасно эту ситуацию с желтым сервисом. Знаете что нет? Знаете с благовым и так далее. И понимаете, что мы живем в этом. И нам, на самом деле, что происходит вокруг. И у вас люди кричат, ⁇ -мо ⁇ так все плохо, там правительство таке плохое, там семь порошеньков плохое и так далее. Так давайте хоть что сделаем, сделайте хоть что-нибудь лучше. И когда люди что-то начинают делать, да, все говорят, ⁇ -мо ⁇ что они делают, какие-то хулиганы и все иное. Вот в чем основная фишка, вы понимаете? И то, что говорят, что там законы, например, законов таких сейчас нет, это не проблема. Сейчас ВПК ⁇ это нормальные депутаты, у которых есть общины. Були приняты законы, які можуть поліції то легше робити. Однозначно, в ту мы ми вже почали спілкуватися за депутатами, які за те відповідаємо, розумієте? Але в чому прикол? Спершу йде закон совісті, розумієте? Конституція це найвищий закон, розумієте, але вона все виходить из закону совісті. І ми в что, если тому що, якщо ми бачимо, що грунтувається із правопорушення, ми маємо втрутитися, розумієте? От час, коли ми проходимо, закриваємо собою чи кажемо, що не має проблем, ми вже закончился, розумієте? И когда говорю, что все, час Майдану, ну все-таки починается. Кожен в своем месте. В своем подъезде, я знаю, в школе, там, я знаю, в гуртожку, Кто-то жив. От кожи в своем месте. В троллейбусе, сердце, час Майдану, вин починается. Валентина. Вот и все. Э безусловно, здесь нечем даже спорить. И я уверена, что журналисты присоединятся к вашим акциям. По, конкретно по ситуации. Угу. Я так понимаю, тут на сотрудничество с правоохранительными органами товар, так сказать, сдан. Правильно? Товар сдан. Компись протокол Да, то есть а, ребята э, сняты... Э, Реб э, ребята с... сняты побои. Бобои. Один человек до сих пор в санатории. Ну, как бы, ну, наверное, Санаторий вы имеете ввиду госпитализирован до сих пор? Труд, ну, мы его отправили а. он, там, на старом салтке, потому что человек плохо, реально mm -hmm. плохо. Ему тошнит постоянно, но, наверное, с мозга, но он там снимал всякие эти побои. Еще да. одно замечание, которое сейчас у нас тут не прозвучало, это о травмомерности 10. То есть применение специалист будет ли это Нет. задержание. То есть даже милиция, опять-таки часть милиции, которая работает у нас последнее время старается работать правильно. По крайней мере, он... с вами да, да, рядом. Да, скажем так, должен быть протокол задержания, да? должны быть понятный, да? То есть все это должно происходить правильно. Были ли составе такое задержания, как может составить такое задержание охранной... Имеет ли право применять спецсредства, даже наручники? Мы сейчас даже не говорим о стрельбе, да это вообще объявляющий факт. Даже наручники, на каком основании мы их применяем? Давайте это вопрос тоже рассматривать. То есть вот эти моменты, которые должны быть, так скажем так, типа то есть как мы сейчас они не только активистов. Надо смотреть все раздельные призмы. Есть еще вопросы? Можно ну, да? было. Один угу. и, какая, организация какая организация Мы граждане Украины, да? Мы любим свой город, и мы не позволим в этом городе продавать наркоту, потому что, ну, я по жизни, да от них очень сильно как бы, косвенно пострадал. Да? Я знаю, что это такое, поймите, да. Продать наркотик, это все, это, это другая жизнь, это не полноценная жизнь. То, что наркоман говорит, что вы как мне классно, и что вы мне хотите там все это забрать, убрать, он больной человек, да. Наркоман это не преступник, он больной человек. Да? Но нельзя давать, распространяться этой болезни. Вот это надо остановить. Это как эпидемия, понимаете? Ее нужно на корню сломать. А то, что ли? да нет, это меня не коснется. Любого это может коснуться. Повторю, любого. Это неправда, что вот я не так воспитан, я это не буду делать. И родители, те, которые кричат, ой, нет, я воспитала своего ребеночка, он у меня такой, такой, хороший, хороший. Поверьте, я столько раз этих речевых слышал, да, и когда она потом говорит, как так, он наркоман. Понимаете, у них шок и все такое. Спасибо, Спасибо большое. Засыпаться. Да, пожалуйста. Я хотела уточнить, если мы никак не называем активистов, тогда расскажите, сколько в было уже прикрыто прикрыто таких на продаж наркотиков рынке? Этими же людьми... Вы понимаете, наверное, не одну. Потому что они открываются через несколько дней, я уже повторится. Фактически это прецедент, да, когда да, гражданские да. активисты... Да, Измерили мы просто долю. вот так, понимаете, хотим обратить внимание, да, и даже адреса готовы... Вот скажите, куда мы будем, да, чтобы они на плакатах вот так вот, да, новые адреса, только точка открылась, давайте записывать их туда, чтобы они хотя бы уже место дислокации, да, потому что... Ну, вы поймите, что настолько нелегко это найти, да, но это, это, ну, это очень легко это сделать. Найти наркотики в нашем городе. Mm -hmm. Вы еще сказали, что произошло два ДТП с участниками охраны. Да. Мы Одна машина вот это... перевернулась, а другая там какую-то зацепила. А перевернулась где? Э -э возле рассадника сепаратизма, возле руссалита. Не, вот знаете, мы не смеемся, да, как мы скажем, что это рассадник сепаратизма, всего и ничего, но для меня это очень важный момент. Вот, Завтра будет суд над Геппом, да? Мы будем все, Але да? а. а, а еще до этого себе я не знаю, кто там спросит, не кто смотрит этот стрим, че будет Он, на сто что Харьков никак не зашибут. То, те, что там зараз собираются войска Белла, Года, и все иное, я, я, не знаю, что такое, почему у нас зрители такие но расслабленные это философские вопросы. Это философские путанья. Это вообще не тема для спора. Это абсолютно все понятные вещи. Не всем понятно, благо разумеешь. Ты можешь заразуметь? Да. Я разумею. ли еще вопросы по ситуации, конечно. Уточнение дальше. Вы сказали, что, правильно понимаю, ребят на площади отпустили, милиция ничего не предъявила, потом они обратились, сняли бабой и в дальнейшем планируют еще обращаться по поводу превышения. Да, милиция. Да, еще не обратились, вот вернется этот парень и пойдут обращаться. Там же нет э, сроков, да, ну, давности, там, в течение трех дней, не знаете, никто? Нет. Нет, да? Он себя плохо чувствует сейчас. Нет, ну просто он реально себя плохо чувствует. Но он не госпитализирован. Нет, нет. А что за странным а вот вопрос, что как с огромным агентством? Мы вообще, нет, не они потихонечку раз и рассосались. Было и там 12 машин, 10-12 машин, они просто разъехались. Когда они поняли, что им тут уже ничего не светит, да? И что вот этот вот, э -э -э как их назвать, терминаторы, да? Что уже они уже не терминаторы, потому что и милиция, и активисты подошли, что они уже, блин, букашки. Да, они просто так сели и тихо разъехались. Вот такие лбы по 2 метра, по 150 килограммов. И, то есть ну, зафиксированы какие-то номера машин, личности этих людей. Да, пожалуйста. Охрана и безопасность. Но все машины, которые есть в этой фирме, они были на площади. Можно номера переписать, где они там стоят. Шесть автомобилей, да? да нет, их было больше. А потом еще подтянулись остальные на площади, со всех районов города. Милиция не задерживала? Не задерживала. Не Стреляли? И... Есть еще уточняющие вопросы? Ну, а в средствах, в тысячу плаватуре, да, в Саркеле крышевалось или не милиция, на самом деле, это, как раз, это это, это, это, это те же, ну, а, которые сейчас выявлены, это было их неотвенебрение, естественно, нашего рамки. Как сейчас они устроены? Крышуют ли дальше какие-то конкретные подразделения милиции, либо они уже все оттужно от этого отказались и смотрят на букву закона? Понимаешь? Конечно. Если бы ну, не крышевали, наверное, их вообще не было. По-любому есть нечистые на руки милиционеры, которые продолжают этим заниматься. Но просто так оно ж... Ну, в общем, еще ну, очень куда? много, на самом ну, деле, дело. работы Честно, для того, Честно, чтобы... не, не скажу бы о том, потому что я же не милиционер. Я думаю, что это просто не, не партнерство. Да. Я были. знаю точно, что скидный корпус их не крышевают. Это тоже. Спасибо огромное. Мы теперь будем ждать комментариев правоохранительных органов. Удачи. Спасибо. Спасибо.